Ну что, продолжаю. Я все еще на второй остановке с Вадхистаной чакры. И вот я хочу постепенно вернуть себя в то потоковое состояние осознания. Когда рассматривала, что для меня тогда вторая чакра, понимание второй чакры, ее лепестков на вертикале. Там, где есть лепесток абсолютный, где есть лепесток зачатия рождения, сверху, передний. Вот, и они, это вот аспекты нашей личности. И еще э, уточнить для себя, прежде чем я окунусь вот в этот поток, погружусь опять, что для меня вот та практика оказалась, специальная практика, сказка с сундучком, я хочу сказать, что она для меня кое-что прояснила и, и помогла, как мне кажется, продвинуться дальше, двигать, начать двигаться дальше. А там как будет, посмотрим. Посмотрим. Но я так надеюсь, мне по крайней мере так кажется сейчас, такое ощущение. И вот эта вертикаль оси координат, как мне опять же кажется, она проработана. Но она ну, там посмотрим. Если даже и нет, то подсознание все равно вернет меня на эти лепестки и если это нужно будет оно это сделает я, я, я в этом убедилась не один раз и абсолютно как бы, доверяю ему <свят> ну, подсознанию <свят> вот и а вот из сказки хочу сказать что из сказки я вышла с настоящими сокровищами которые я бы сказала, позволила себе иметь. Именно позволила. И вот я сейчас открываю блокнот, просто напоминаю себе, что это было. Я сейчас не буду в виде ресурсов создавать на лотосе с Хватистана, я потом к этому вернусь, когда все лепестки будут уже раскрыты, и готовы для анализа и для заполнения ресурсами. А пока у меня на полях, у меня в блокноте внутренняя свобода, ответственность за собственный выбор, принятие любого мнения обо мне. Это было страшным комплексом оценочности. Я не обязана всем нравиться, теперь я это понимаю. И принятие любой оценки меня. И безоценочное отношение к чужой оценке, мое уже, безоценочное, непредвзятое отношение. Ой, звучит сложно, но мне это так понятно, просто не могу определиться с терминологией, потому что это что-то новое для меня, вот это новое состояние свободы, открытое удовольствие быть на виду и лояльность к чужому мнению и чужим ошибкам, вот, потому что... У каждого свои уроки, у меня свои, у них свои, это их ошибки, это их вообще ну, уроки. И даже если ну, я не обязана никому нравиться, я такая, какая я есть. И это дает мне ощущение вот этой внутренней свободы. И они не обязаны никому нравиться, такие какие есть. И вот это вот чувство лояльности, оно создает такое безграничное ощущение свободы действий э, вообще в этом пространстве жизненном, в жизни моей, что к, э, к этой свободе еще надо еще и привыкнуть теперь. Но это вот чистый кайф, я очень, я очень по-другому сейчас чувствую. Ну посмотрим, что там станет дальше, мне покажет. Но пока вот это так, и я наслаждаюсь вот этим новым ощущением. А вот и вот это вот новое ощущение, когда я освобождена от блоков и внутренняя свобода вырывается наружу, позволяет мне очень много делать без оглядки, из того, что мне нравится, без опасения, ну, без опасения чувствовать на себе чей-то оценочный взгляд. Ой, как я много об этом говорю. И, наверное, действительно вот, меня по-настоящему радует, что не могу нарадоваться, делюсь, делюсь вот этим вот новым. И, и у меня еще один есть круг, вот этот вот по-прежнему пустой на который я смотрю, я вот вокруг него все там брожу, и он по-прежнему пустой, и я до сих пор понятия не имею, о чем он конкретный, и вообще, какое такое определение ему дать. Поэтому сейчас, наверное, ничего не буду искусственно придумывать и притягивать за уши, а просто оставлю так, как есть, и пойду дальше, раз уж так получается. А он потом найдет свое определение, надеюсь, дальше. ну Буду смотреть Ой, и, иду дальше, да, иду, да, иду. Итак, делаю выдох и так прекрасная загадочная моя сакральная чакра Свадхистана вот, наделяет меня, наделяет всех и меня в том числе сексуальностью вот, я веду уже новые линии про сексуальность, про чувственность, вот, чувственной радости, потому что в нее заложено все, что отвечает за вообще за все наши удовольствия, за наслаждение. И многое всякое, приятное другое, чувства, эмоции, привлекательность. Сексуальность наша, самооценка наша, умение приспосабливаться к ситуациям, потому что эта чакра еще и про коммуникации. Там дальше на более высокой чакре коммуникации плотно столкнемся, более плотно с социумом, там, где задействованы уже другие аспекты. А вот здесь вот мы впервые с коммуникацией и удовольствием от этой коммуникации, от всех наших органов чувств, умение наслаждаться и умение выстраивать отношения с дружественным полом противоположным. А вот, что еще, что еще? Наши телесные ощущения, словом вот умение получать, словом умение получать удовольствие от всех наших органов чувств. для того, чтобы вторая чакра функционировала органично. А... Органично. Я думаю, что многим, если если не всем, кого я знаю, необходимо учиться пользоваться всеми органами чувств, которыми нас наградила природа. Вот. А мы вообще-то научились получать удовольствие, собственно говоря, от всего, чем мы занимаемся. Вот. А, а умение наслаждаться самим процессом, вот не фокусируясь на достижении конечного результата, а вот именно этим процессом продвижения к этому результату. Вот вопросы ко мне тоже, кстати. Он ко мне. Вот. Ну и хватит для вступления, наверное, и разгона. Я полностью уже внутри. Я полностью уже чувствую, что погружена вот в этот опять поток, вошла. Поехали. Итак, сегодня предстоит задача рассмотреть Ось координат горизонталь, там, где я и не я. И вспоминаю, что справа это я, а не я слева. Не я, социум, все остальное, что не я, это слева. И буду прямо сейчас пробовать сделать это максимально эффективно, структурировано и обоснованно. И я провожу свою нейрографическую линию намерения, что в сегодняшней работе я рассматриваю ось координат горизонталь вот, и отсюда пущу еще линию и я, и я намерена сделать это максимально эффективно полезно целесообразно для себя вот. и я очень прошу пространство я очень прошу свое высшее помочь мне сделать эту работу также понятной, доступной и полезной для любого, кто захочет взять ее для себя как пример, как некий алгоритм. Я уже говорила, что эволюция качеств нашей личности на Сватхистане усложняется, делая чакру более сложной, многоспектной, многогранной. То есть вместо четырех, которые мы имели на Муладхара-чакре, здесь у нас уже шесть лепестков. И на горизонтали справа, где я и слева не я, эти лепестки усложняются, расщепляются на два и вот я сейчас пытаюсь в этом разобраться как же они усложняются и вот я перехожу на правую сторону где мы якаем и на правой стороне, которая делится на верхний лепесток и нижний лепесток. Правый верхний лепесток – это тайна и харизма. Он так и называется – тайна и харизма. Сейчас будем подробно разбирать, что это. И правый нижний лепесток – любовь и удовольствие. Я беру и записываю это в блокнот. начинаю потихонечку, что называется, распечатывать эти понятия. Верхний. Идея верхнего сводится к отношению к самому себе. Вот. Насколько я харизматичная и насколько я готова осознавать себя как особенную давайте буду размышлять вслух прокладывая эти мысли тропами вот в этом вам пространстве лотоса с фатхистана харизма размышляю харизма харизматичный это о человеке о котором говорят что у него есть магнетизм некий, да? вот что он притягивает до него хочется Подойти поближе к нему хочется, быть в его пространстве, хочется прикоснуться, может быть, понять его, понять его мысли и просто побыть рядом, вот в его поле. Он излучает из себя что-то такое, что хочется познать, вот, что-то такое, которое притягивает к нему. И вот это качество, когда я не просто «я есть», а «я, я прекрасен», я феноменален, может быть, или там экстраординарен. Я получаю от этого удовольствие. Вот. И люди получают удовольствие, когда я в их пространстве, и в их энергетическом поле. Или еще правильнее, наверное, сказать, когда они попадают в мое пространство. И при этом у меня еще есть тайна. Вот и у меня еще есть чем поделиться. У меня есть тайна, и я могу с ним поделиться, а могу и не поделиться. Ведь Сватхистан — это коммуникация. И они, вот там, где вот люди, общество, социум слева, к которому мы еще не добрались, но забегая вперед, вот то, что показывают левые лепестки, не я, они это чувствуют. Чувствуют, что у меня есть что-то такое ценное для них, и они хотят это узнать. Они хотят, они хотят разгадать это вот разгадать меня. А, вот, э, харизматичный человек это в моем понимании такой человек, э, которого хочется слушать а что же он еще скажет такого Эдакова чего я не знаю а мне надо или интересно? или полезно знать, ну может пригодиться. А вот так формируются, между прочим, и полезные связи <социум> на социуме. Так э, вот это, как правило, еще и ко всему, э, знаете, если рассматривать Свадхистану, вот. Она же все-таки вот про удовольствие, она, если ее рассматривать... Вот смотрите, это же можно еще и представить себе такой образ на Сватхистане, такого некоего героя или героини романтичной, или романтичного героя. Ну вот мне проще героя представить, который вот производит такое впечатление. Я пока еще себя такой полностью не чувствую, мне еще предстоит раскрыть эти лепестки, потому что у меня на них, ну... Много блоков было, а только только их начинаю вот какие-то проработала, какие-то еще предстоит. А вот представить себе романтичного героя в фильмах, в сентиментальных книгах каких-то вот, ну очень свадхистанистого такого вот такой образ, имеющий за спиной шлейф тайн каких-то вот который прошел жизненные какие-то жестокие опыты, жесткие такие уроки там, или он был пиратом или контрабандистом, например каким-то, или героем любовником вот, ну вот, как-то в любом случае это очень особенно и очень необычно вот такой образ и девушка отличница девушка такая прилежная вот помните там барышни и хулиган вот примерно так отличница умница влюбляется в вот всецело бесповоротно в этого хулигана и вот это оно. это оно. вот такая притягательность вот такой магнетизм зная что там не все как бы вот ну что я увлеклась размечталась перехожу на нижний вот на нижнем Нижний – это про то, насколько мы любим себя и получаем от самих себя удовольствие. Любовь, удовольствие – это очень логично. Про то, насколько любим себя и получаем наслаждение от того, что мы такие, удовольствие от того, что мы такие. Ведь смотрите, мы живем в обществе, а общество всегда, к сожалению, навязывает нам что, скажем, для получения удовольствия от жизни нужно что-то там иметь. Вот. Причем не важно, что вот условия жизни это материальные ценности, это рекламные слоганы, которые нам говорят, что мы не имеем права получать, например, удовольствие, если не имеем чего-то. Ну, что, по мнению социума, говорит что это некая ценность, необходимый атрибут, если хочешь себя считать успешным, особенным и получать от себя удовольствие, что ты молодец. Ну, так вот, если у нас лепесток здоровый, то мы получаем удовольствие просто так. Они, ну, Не потому, что там, я это куплю или это не куплю, вот это, вот они а это, они а иное. А просто так, радуемся просто так, потому что имеем на это право. Вот, это, вот эта идея, которую нам сложно понять, потому что мы выросли в этом обществе, которое не про эту идею. Оно как раз про то, чтобы навязать определенные ограничения, определенные условия, и ну, в конце концов это... Жирнова, это жесткая такая машина государства, которая использует вот эти вот наши страсти, мордасти, то, что мы подвержены, создаем себе вот такие программы. Если у меня телефон такой месяц спустя вышел новый, я этот по дешевке должен продать, купить новый, потому что вау, увидят новый, скажут, вот это я крутяк, вот это я классный, и я буду от себя получать удовольствие, я такой в лице других, классный, я получаю удовольствие. Ну, как-то вот, я очень хочу раскрыть свой лепесток вот этот настолько, чтобы испытать вот это состояние, что я получаю удовольствие просто так, вот от того, что я такая, какая есть, и это чистая детская радость от жизни, вот это непосредственная радость от того, что вот, вот если мы от того, что я есть, вот на нижнем, да, лепестке Муладхары, да, я есть, но там выживаемость, там защищенность, а здесь я есть, я особенный, я получаю от этого удовольствие. Чувствуете разницу? Вот если мы говорим о правом нижнем, любовь-удовольствие, это как раз идея, насколько я получаю удовольствие от себя лично, и насколько я себя люблю. А лепесток тайна-харизма, о том, насколько я экстраординарен и просто сделан Господом Богом вот по такому спецзаказу. И я себя люблю. Это напитанный такой мощный лепесток справа снизу. И только потому, что я существую, я уже получаю от этого удовольствие. Вот. И свадхистана чакра про ощущение, про ощущение чувств про про разного рода ощущения, вот по большей части. Вот при раскрытом лепестке удовольствия и любви мы можем получать удовольствие от всех наших органов чувств. Вот я хочу сейчас это вот просто прописать нейрографическими линиями. Какие же органы чувств у нас есть для того, чтобы мы могли максимально полно испытать все вот эти удовольствия от органов чувств. У нас есть тело как инструмент, через который мы это успешно ж делаем. Правда, ведь вот тактильные прикосновения такие. Обоняние. Аромат сейчас такой, стоит ароматлета, только и успевает. А, Осязание наслаждение от созерцания, наслаждение звуком, и при раскрытом лепестке мы находим бесконечное разнообразие причин и поводов, чтобы это испытать, даже если это просто стакан воды. Мое тело испытывает удовольствие от этого. Мне это нравится. То есть, что я хочу сказать? Вот посмотрите. Посмотрите, каким образом выстроена правая часть. Сватхистана меняет наше ощущение от самого себя в конечном итоге. Берите на вооружение, чего вам не хватает перечисленного может быть наталкивает на какую-то мысль сразу берите на карандаш и выносите вот на поля для проработки потом будут практики мы начинаем себя воспринимать как некий объект и субъект одновременно вот некий объект искусства я прекрасен к нечто, что имеет не просто право на существование, на что-то, что имеет право на любовь. вот На что-то, что имеет право на получение удовольствия. И здесь, на Сватхистане, мы чуть ли не впервые и даже впервые сталкиваемся с таким понятием, как любовь. Любовь. Да, пока это любовь к самому себе. Я прекрасен, я гениален и вообще. Но, тем не менее, это начало, от которого мы начинаем двигаться дальше вверх, усложняя это чувство, делая его многогранным, неоднозначным. Дальше вверх по чакрам. Да? А вот э, то, что я уже говорила на уровне Муладхары, Любви ведь как таковой нет, там есть принятие себя на уровне тела, а на уровне свадхистана чакры, еще раз повторяю, что это проявляется понятие удовольствия и любовь. Ну и соответственно, прямо сейчас, наверное, и стоит сказать, что закрывает эти лепестки, делает их ущербными, устанавливает какие-то блоки, замки, замочки, не позволяющие раскрыться и протекать энергиям свободно вверх. Вот этим вот восходящим энергиям. Но это логично. Не любовь к себе. Вот современные наши женщины, девушки, девочки. Они, так или иначе, ну, современные, вот совсем уже новое поколение меньше, а вот мое поколение, ох, как больше, практически чуть ли не все а, имели или советское, или постсоветское воспитание от своих родителей, которые имели советское, прям такое кондовое советское воспитание. И идеал женственности у них была женщина с, веслом, «Женщина с веслом», классическая, бетонная, если помните, такой монумент. Так вот, из нас всех пытались сделать вот эту женщину с веслом, лишая чувственности, женственности, сексуальности, об этом было стыдно говорить, внушая нам стыд комплексы и все такое. Ну, короче, сейчас не про это, хотя мы до этого тоже дойдем. Вот. И вот это вот не любовь к себе. Я себя не люблю, мне некомфортно, а это не любовь к себе. Потому что мы не позволяем себе. Все, что мы не позволяем себе делать открыто, все, что делается или тайно, или втихаря, украдкой, или с чувством вины, это ненормально, и это закрывает лепесток. Делает его скрюченным, болезненным, больным, неполноценным, ущербным. А вот И в конечном, в конечном итоге вот, дает такое ощущение, что мне некомфортно в, вот, в своем теле, я не получаю удовольствия от себя. И с тем же пресловутым стаканом воды, например, да, я пью эту воду, и она не доставляет удовольствия моему телу. Все что угодно, мне не нравится, потому что она горячая, или наоборот она холодная или там холодит тело, и так, и так далее. Или вообще чувство вины от вкуса за то, что я ем кусочек вкуснятины. Что я за такая никчемность вообще, существо вот это никчем, никчемное, никчемное, безвольное, без принципов, ведь это вкуснятина калорийная такая. И она может еще больше сделать мое тело еще более непри, неприятным для меня, и, и кому-то это знакомо, вспоминайте, берите, выписывайте, выписывайте все, что связано с неудовольствием к своему телу, к себе. Вот я э, тоже беру, делаю какие-то себе пометочки на полях, и впереди разбор полетов Смотрите, вот наблюдая за своей рукой сейчас, за всей этой хореографией, красивой моих нейролиний мыслей, я четко вижу и понимаю вот тесную взаимосвязь между харизмой и удовольствием, то есть между харизмой тайны верхнего лепестка и удовольствием любовью нижнего. Потому что. Проблемы в одном лепестке ведут к проблемам в другом лепестке. Вот. Они невозможны друг без друга. Но рассматривать их нужно отдельно, потому что это разные понятия. Вот. Ну и я продолжаю. Попробую сейчас прорисовать понимание для себя, а что же делают... Что же делает лепестки больными, ущербными и имеющими блоки, мешающие свободной циркуляции по пути вот этого вот вверх? восхождения к верхним чакрам, восхождения по развитию, эволюции сознания нашего. От нижних чакр туда вверх к верхним, от плотных наших энергий материального мира вверх к духовным. И, Ну и вот закрывает, как я уже говорила, вот эта концепция, я самый обычный, самый заурядный, ничего вам необычного нет, особенного, я ничего не представляю, я никакой не экстраординарный, я никакой не уникальный, я такой себе мышка наружка. И вот посмотрите, как просто и моментально меняется все. вот буквально вся концепция. Смотрите, даже если у меня может быть раскрыт на Муладхаре лепесток «я есть», да? мы же находимся с правой стороны по-прежнему, и с Муладхарой завязаны, энергия из Муладхары протекает, усложняясь вот и расщепляясь на эти два лепестка. Если она на Муладхаре, я есть, да, и я испытываю защищенность и покой, да, но при этом на Сватхистане я скучная какая-нибудь, и у меня... В загашнике нет всяких каких-нибудь историй интересных, нет чего-нибудь интересненького, там, тайного в жизни, да, какой-нибудь истории, какой-нибудь загадочности, да, интриги какой-нибудь. И вот что я не получаю никакого удовольствия от себя, потому что, ну, я такая, я не, коса, не, не особенная, я банальная, серенькая такая, и в тени собственной тени. Ого, как я сказала, надо будет над этим подумать, в тени собственной тени. А Ну-ка, я выпишу эту фразу в тени собственной тени и посмотрим, как она распечатается потом. Я к ней потом вернусь. Интересно. А вот и э, сейчас выпало, из что я хотела сказать. Ну вот, что я не особенная, я вот боюсь собственной тени, да. Ну и, и здесь э, тогда. Нужно уточнить еще, наверное, одну важную деталь. Вот смотрите, если человек думает о себе так, что, что он вот такой никчемный, что он вот такой вот никакой, это еще не значит, не означает, что вот оно так и есть. Вот, это, это далеко не так, потому что абсолютно любой человек... С раскрытым лепестком моментально находит чем поделиться своим особенным у него тут же находится нечто такое особенное в конце концов он что-то приукрасит что-то там из ну, под, подключит какие-то свои артистические какие-нибудь способности или обаять ну, обая... ну это, это невозможно это невозможно это происходит автоматически вот потому что у каждого из нас Масса, просто масса достоинств и то, чем мы можем поделиться. Нас таким сделал Господь Бог. Природа нас наградила огромным количеством всяких разных даров, которые зашиты в нашем подсознании не потому, что от нас их скрывали, а потому что мы сами от себя их зашорили. Начиная с детства и опять с детства. Вы понимаете, и опять этот сундучок мне не дает покоя. И опять рикошетом что-то идет в детство. Ладно, я подумаю об этом тоже. Я, так, Я никогда не закончу раскрывать лепестки. Я просто возьму на себе на заметку, что сундучок и опять детство. Ну да, это логично, потому что формируются все наши первичные достоинство о себе мнения и недостатки комплексы в детстве. И в данном случае правые лепестки — это как раз про этот в том числе. Удовольствие на правых лепестках. Мы особенные или мы любим себя, да? Ну, логично. Эм, ну... То есть э, мысль простая. Если мы думаем о себе, если мы заработали в себе кучу каких-то там комплексов, это еще не значит, что мы такие, просто нам нужно от них избавиться, и сразу же на поверхность появится то, что заложено в нас прекрасного, его много, и тут же появятся, проявляются всякие возможности вместе с этим. Ого, говорим мы себе, у меня вот, смотрите, например, вот, -вот что есть, или, например, это еще вот это. А я могу вот это еще, да, действительно, а вот смотри, а я и вот это умею. Ну, да, я вот, а я вот знаю вот то-то и то-то, и могу этим поделиться, и могу кому-то посоветовать, что было бы неплохо сделать вот так-то, чтобы у тебя получилось больше, и смотришь, и я в чьих-то глазах, и прежде всего своих, уже становлюсь более ценным, и повышается самооценка самооценка, опять выскочила, опять беру, записываю, самооценка. Вот. И внутри меня, ого-го, сколько всего оказывается при этом, и я этим поделюсь-ка. И это лично наше ощущение, и наша тайна, и наше желание этим делиться. Вот. И мы либо открываем этот лепесток и тогда проявляется все это и проявляется и облака, об, облекается в такую мантию магнетизма и мы притягиваем к себе других либо нет и все и точка вот и точка <с> ну да и точка и я поставила точку я то. Я-то поставила точку, точнее точку с запятой, потому что я закончила пока правую сторону, вот такой у меня получился набросок композиции, а еще же есть левая сторона, это точка с запятой и впереди сторона, где мы в глазах уже других отзеркаливаем все, чем являемся сами. И то, как видят нас и воспринимают нас. Но прежде чем туда перейти, я вот не по традиции, а просто по потребности, необходимости моей, все, что я сейчас вот создала здесь, аккуратненько в плиту через сопряжение более тщательные в общую нейронную сеть и сделаю это мягко, гладенько с любовью. Вот, и беру себе паузу, кто идет со мной, нога в ногу или ноздря в ноздрю, делайте то же самое и увидимся через паузу, я ее себе беру.